Представьтесь, пожалуйста. Сапарова Наталья, председатель Всеславянского союза Греции, руководитель школы «Славянка», координатор бессмертного окополка официальный. Скажите, пожалуйста, у нас сегодня проходит конференция, основная конференция, отчетно-перевыборная конференция русскоязычных обществ Греции. По непонятным причинам пресса не была приглашена и было запрещено съемки в зале. Поэтому мы ведем с вами разговор за пределами культурного центра. В первую очередь вопрос, если можно, почему, почему конференция стала закрытой? Вы знаете, устав, наверное, недоработан все-таки. И, конечно же, это человеческий фактор. Все-таки, вот ваше мнение? Общества, такие мощные общества, как Амадеос Салоники, председатель Виктор Василиадис, общество иммигрант Ольга Иванова, общество «Русский мир» Волкова Валентина и русская школа-руководитель Прудникова Наталья «Остров Крит» Это очень большие, мощные организации, которые не были приглашены, не были удостоены этого Пошли. Чести, пожалуйста. Это, это честь. Мне было сказано, что общества не были приглашены по причине, что они устраивают раскол, в оп... раскол среди обществ. А является ли это, по вашей, с вашей точки зрения, причиной не приглашать эти общества? Нет, конечно. Они... Эти общества очень достойны. Они своей работой показали, понимаете? Они на деле показали себя. Общество иммигрант это одна из организаторов бессмертного полка в Греции 8 мая. Общество Амадеус. Проехали пол Европы. На Красной площади выступали команда Васильядиса. «Русский мир», «Крит» – это огромная, огромная, мощная школа, которая занимается образованием. Такие проекты у них сильные, мощные. Мне кажется, наверное, боятся сильных организаций, мощных. Я не знаю, из кого мы будем выбирать председателя, так как эти организации отсутствуют. Из кого – не знаю. Вы только, что, вы только что делали доклад на этой конференции. Можете вкратце процитировать основное его положение? Вот да, да. Я бы вообще хотела зачитать это не положение, это письмо, которое направила комиссия Координационного совета вот послушайте уважаемые господа на основании решения комиссии по организации всегреческой конференции намеченная на 4 декабря 2016 года в городе афины ваша организация не приглашена принять не участие по причине того что ее руководители своими действиями неоднократно дискриминировали звание российского соотечества российского соотечественника. я повторяю это дважды пытается внести раскол и дестабилизировать обстановку в движении соотечественных в Греции. Это от имени комиссии председа и председателя КС в Греции Кричевская. Это все неправда. Люди никак не дискредитировали никого. И, и звание, особенно российского соотечества, наоборот. Это мощные организации, которые действительно занимаются работой, которые занимаются организацией. Больших, больших праздников, именно мероприятий, и везде активно участвуют. Насколько я знаю, в прошлом году, когда проходила предыдущая конференция, на которой решали вопрос избрания временного председателя и, скажем так, назначили сегодняшнее становое, становое собрание, становую конференцию, проходила при полном, полной, в открытой обстановке. Чем вызваны вот такие кулуарные настроения? Я не знаю, вы знаете, правду-то никто не любит. А вот когда выходит наружу правда, ее пытаются закрыть, убрать эм, и не показать. Все. То есть это ваше мнение? Да. Правду не любят, вот и все. Хорошо, спасибо.